Шехи, да, так, что не хотите тигановери? Говорит, ладно, давайте по одному кидаем, кидаем. Полетел, мимо. Так, давай дальше. Полетел, мимо. Полетел еще, давай. Так, кто там? Все, я прошел игру, все. Всем пока. Бог? Мы все. Так. А -а -а... Кто следующий? Нахида? Нахида. Следующая Нахида будет. Нет, в смысле, баня? Да. Мы будем Нахиду крутить. Я хочу аяку. Все. Хватит шумихи. Ура!